когда я только купил мотоцикл, и доминар чисто городской хлам. Заводится, ездит, вибрации, ехать некомфортно. Ну что, парни, пока мы здесь находимся на тренировке мото тут попался человек, который катает на доминаре уже, так скажем, сезон или год, как, кому как удобно. Давайте пускай он расскажет, представится об этом мотоцикле. Меня задолбали вопросы, а что такое доминар? А как, как ты посоветуешь его или нет? Я не знаю, советую этот нет, потому что я его вообще не знаю. Для меня это КТМ 390 Дюк, а, но я знаю, что у него были проблемы с башкой. Но тут человек говорит, что как бы вроде у него башка другая. Давайте дадим ему слово, это будет коротенький видос. поджар доминар на канале Глобус Moto, погнали! Меня зовут Александр, доминар. Купил в прошлом году, с 2017 -го года, владеем один сезон. Мотоцикл неприхотливый, достаточно простой в обслуживании. За время эксплуатации прошел 12, по-моему, тысяч на нем. Причем часть из этих 12 тысяч в достаточно жестких условиях джимханы. Своевременная смена масла, жидкости, и он, в принципе, ведет себя отлично. Как мотоцикл для города, по мне, так, в принципе, замечательный аппарат. Просто потому, что у него офигительно удобная посадка. Хорошие для города амортизаторы, которые глотают все неровности. На нем едешь, как на диване. По ходовым каким-то достаточно бодрый, со светофора как бы уходит замечательно. У него на низах тоже туговато, приходится работать цеплением, потому что он одностволка. А средние обороты там с с 4,5 до 8. Это вот, в принципе, его рабочие обороты, на которых он хорошо себя чувствует. Заводится, ездит. Все отлично. Единственное, штатные дуги... Хлам. То есть они пластилиновые, мне хватило буквально там четырех тренировок на то, чтобы их загнуть обе после падений. Поэтому там… По Тренировки там, извини меня, там же что у вас серьезные. Да, конечно, так. конечно. и ездишь сейчас на ватрушке Да, я 250, взял себе VTR 250. Да, в ролике про Джим Хана вы увидите об этом человеке, о том, как они там катаются по жести. Вот. Сейчас просто хотел бы тебя вкратце узнать, есть ли какие-то у тебя к нему вопросы, либо там нравится, не нравится. Потому что часто сравнивают этот мотоцикл с CB400. Нет, его нельзя сравнивать с CB400, это немножко разные мотоциклы. Доминар чисто городской мотоцикл, на нем некомфортно ехать по трассе. Некомфортно не потому, что там отсутствие ветрозащиты или чего-то. У него начинаются вибрации, то есть на скоростях от 130 на нем ехать некомфортно. То есть до 120 в принципе отлично себя чувствуешь. Если крейсер 110, отлично. Это его прям скоростной режим. Он индус, он не любит быструю езду. То есть когда у него начинают обороты переваливать за 7000, он начинает, с одностволка начинает вибрировать. Ты ничего с этим не сделаешь. Если город, отлично. Я на нем даже там чуть-чуть ездил по бездорожью, по грунтам. В принципе неплохо себя ведет, но тяжеловат. Ну то есть если... Ну, не индура, но как бы по, по сухому грунту... По проехать, сухому грунту принципе, проехать без проблем. То есть на Нем спокойно становишься в стойку, у него эргономика позволяет. То есть стойка не полноценная, привет. Стойка неполноценная, но, как бы, тем не менее, можно спокойно ехать в стойке. То есть, ты не напрягаешься по этому поводу, достаешь до руля. Там на них сейчас проставки продаются, если там кто-то сильно больше ездит по грунтам. Тормоза, байбре, вот это типа байбремба или что? Байбремба, да. Тормоза вроде как брембовские, не знаю, к тормозам особых нареканий нет. Когда с перепугу я их жмакал тремя пальцами. Еще когда не умел? Да, еще в начале вот прошлого сезона, когда я только купил мотоцикл и только вообще сел на мотоцикл. Это первый, мотоцикл. Это первый мой мотоцикл? Я его купил в прошлом году. Я понял. А вот. ты же начал ездить в прошлом году? Да, я ты в прошлом... в том видео, что вы здесь увидите подсказку. Да. да. Ватрушку я купил в этом году уже. Доминара я купил в июле прошлого года. И вот, собственно, на нем откатал вот сегодняшний. Швеешь, нет, то, что купил именно его, ни что-то другого. Нет, нет, нет, нет, нет. У меня было несколько критериев: это свежий мотоцикл, ну, то есть, чтобы это не был старый хлам, который. Я, потому что, ну, у меня руки не из того места, я сам в мотоцикле никогда не ковыряюсь. Второе нормальный свет. Насколько я помню, ты айтишник, да? Я да. Ну, вот, вот вам стандартный, обычный, типичный айтишник, который ну, должен сесть на мотоцикл и поехать. Я пользователь, да. То есть я не ковырятель, я пользователь. Он не шофер. Второе нормальный свет, потому что Стенка, катаюсь по вечерам, и я видел, как светят галогеновые, ну, как бы, фары на малокубатурниках. Это ужас. Здесь диоды. И диоды светят очень-очень неплохо. Вот. Третье для меня было, так как первый мотоцикл – АБС. Ну, то есть, я прям, я проездил год на скутере. Я один раз словил блокировку переднего колеса на скорости почти ноль. Ну, как бы, не упал, все норм. Но после этого я понял, что, как бы, АБС на мотоцикле – это прям must хэв, если он первый. Вот. А, потому что… Не, я уже... Я это прочувствовал. Я это прочувствовал на песочке, вот когда по дороге ехал, тормозил. Стандартное мнение всех ютуберов, блогеров. Если бы первый мотоцикл должен быть с АБС. Если бы ты обучался, например, у того же Гриша самого нуля, тебе нужен был бы АБС. Да. Я не говорю о том, что АБС не нужен. Да. Я говорю о том, что у тебя в данный момент как бы есть возможность приобрести мотоцикл, С АБС. Если это для эксплуатации повседневной городской только с АБС, угу. то ну, есть это спор спорт, спорт это отдельная Я песня. просто против АБС, я не говорю, что а, не покупайте с АБС. Я говорю о том, что если у вас есть деньги, купите себе с АБС, трекшеном, вообще купите если что хотите там со всеми Ну великол... трекшен не знаю, не пробовал, АБ... великол... АБС, ну вот для меня лично, то есть это чистая имха, то есть я городской себе мотоцикл без АБСа не куплю, просто потому, что ну ты можешь отвлечься, можешь пережать, ну хотя у меня как бы скиллы уже позволяют ездить нормально мне все равно на нем в городе я чувствую себя комфортно. Хорошо, а тогда другой вопрос про АБС, да? Да. Так, и немножко отойдем от темы. Сколько раз у тебя входило в режиме АБС? Вот перед ком ты пережимал, что прямо вот <сасом> тык-тык-тык-тык? <kesen> Обычно не пережимал. Обычно это косяки дороги. То есть это песочек, это мокрый асфальт, Короче, это вот любые как дефекты часто, дороги. Пару раз в неделю происходит, О, пар, точнее раз в пару недель. Так, ну, просто. я немножко агрессивнее, наверное, просто езжу, поэтому, ну вот. Ну, хорошо, ладно. Переубедились, АБСом берите еще. <с> По мотоциклу есть что какие-нибудь нарекания? Смотрю, у тебя а ручка уже сломана, ну под, подлома а, Нет, она не подломана, она ну, погнута, погнута. Это чисто сон. джимханная болезнь. Ну как бы на это это еще с родными дугами mm -hmm. произошло. Погнулась одна ручка немножко, погнулась вторая ручка немножко. После установки нормальной клетки, как бы он перестал доставать до асфальта чем-либо вообще, кроме клетки. Клетку замечательную мне сделал Паша из Паланчоперс. Это человек вообще с замечательными руками. Он понимает, как по эргономике все должно быть правильно. Uh -huh. Также он мне вместо стандартного глушителя, который на Доминоре выглядит, как будто грыжа вылезла. Мне поставил глушитель от ccb 600 Hornet, который здесь смотрится, ну, прям гармонично. То есть, если старый глушитель выходил даже за рамки пассажирской подножки, то новый как бы прячется практически за нее зеркала обзор плюс-минус вменяемый то есть ну я не ездил насильно других у меня ватрушка как бы на ватрушке тоже нормальный обзор не скажу что его недостаточно его вполне достаточно для того чтобы себя нормально в потоке чувствовать геометрия мотоцикла мне очень нравится он очень легко рулится то есть вот э, я много с чем сравнивал, он не валкий то есть он стабильно хочет ехать прямо но при этом он хорошо держит наклон. То есть, в связи с Джимханом я перепробовал почти все мотоциклы, которые приезжают у нас на площадку. Он в плане управляемости вот особенно для города, он да? самый дружелюбный, вот реально самый, из всего на чем я ездил. Я просто на нем не ездил, поэтому я понять не имею, поэтому у людей спрашиваю. Могу. Нет, что я здесь пойму. Вот, то есть он реально очень дружелюбный в этом плане. Почему я взял в итоге ватрушку? Потому что для Джимхана у него просто неподходящая геометрия. значит этого неподходящая геометрия. У меня начали стираться ограничители на подножках, надо заканчивать его мучить и просто покупать мотоцикл именно для Джимхана. Чем ватрушка, ВТР, да, лучше для Джимхана, чем, например, этот. Просто я же... У нее, понимаю, да, у нее, во-первых, выше подножки, во-вторых, она более чуткая к повороту руля, то есть она ныряет в поворот более охотно. Этот более вальяжный, то есть он сделан для того, чтобы ты случайно не натворил какой-нибудь как дичи. Диван, да. да, это да, диван. А ватрушка она такая, ты руля чуть-чуть дал, на все, она уже туда поехала ост вниз. Острая, острая рулежка. рулежка очень. Но я первый раз, когда на нее сел, мне прям страшно было. Он в этом плане нет, он дружелюбный. Рама, не рама, там вот эти вот э, скручивания есть, там, на... Я не чувствовал ни разу. Ни разу не чувствовал, то есть вот сколько я трассы на Джимхане гонял, сколько я там по городу ездил. Ну как бы я не почувствовал вот этих вот эффектов деформации mm -hmm. от слова совсем. Ты понимаешь, да, о чем я Да, да, да, да я понимаю. Ты какой-нибудь мотоцикл там, а он... Но вот нет, нет. Не у него нет, этого нормально. нету вообще То есть он Короче, тормоза, мотор, рама Здесь все хорошо Нареканий особо нет вообще Советую ли ты его новичкам? Новичкам, да, советую Сколько бюджет у него? Сколько они стоят? Сейчас, пост... Сейчас они, 17-й год начинается Что-то от 220-40-50 В зависимости от состояния И там обвеса и ну, всего То есть остального. можно назвать его CB400? Нельзя, CB400 Но это, это высокооборотистый это мотоцик Это школьная Да, это школьная это парта. парта Да, как, например, cb 400 грубо говоря вот есть учебки задушены ну вот если то себе самое... 400 задушенная, то да, да, да, да. да то же самое можно его сравнить например с nc700 да то есть ну, вот... вот на nc700 он похож больше да только у NC700, я помню, два цилиндра. А, да, она да. двухцилиндровая, но, но вот он по динамике, по посадке, кстати, вот по посадке он на NC700 очень сильно похож. По рулежке он тоже похож Хорошо. на NC. такой он. вопрос. Вот это школьная парта, для, есть какая-то градация, на какой возраст его брать? То есть, грубо говоря, это с 16 до 25 либо это даже можно брать людям 40-летним там как любым он во первых он очень неплохо переносит вес нет я имею в виду, ты бы вот отнес этот мотоцикл к классу сейчас можно да конечно заходи сюда Этот мотоцикл можно рекомендовать всем у кого небольшой бюджет и он обязательно ставит себе пункт по абс вот этот мотоцикл можно купить с абс за недорого но мне так говорят все время да человек которому там 50 лет Который отъездил 30 лет на дальнобой, ему советовать себе 400 это глупо. Да. Вопрос навыка, это другой вопрос. Вопрос то, что ему советовать на каждодневку, дневку, потому что человек не будет покупать себе там, в 50 лет мотоцикл на пол сезона. Да, Он себе да. купит себе 1300 и будет ездить на нем очень долго. Я вот почему чему говорю. Нет, я бы советовал просто потому, что у него реально комфортная посадка и хорошая эргономика. Садился у меня на него народ и высокий, и разный, и взрослый, то есть ну на нем удобно. То есть, если мы говорим про каждодневку, он, сука, удобный. То есть, для города? для Да. Ну вот, он реально, он, у него прямая дружелюбная посадка. То есть, ты сидишь, ты, тебе не надо вот это наклоняться, у тебя нету позы креветки. То есть, ты на нем реально комфортно себя чувствуешь. Достаточно широкий бак, удобно держаться подножки Какой хорошо. Раз? У меня 173. То есть на нем, в принципе, он и для малого роста отлично. И люди с большим ростом на нем вменяемо смотрятся. Он выглядит прям гармонично, скажем я так. Буду. Все, Саша, спасибо тебе большое. Я Пожалуйста. думаю, что народу это будет максимально актуально. Вот, собственно, вам мнение в комментариях. Обязательно напишите там «Саша, тебе спасибо», например, если вы не знаете, что другого написать. Потому что народ часто спрашивает про доминар, а я так... Вот, вот так. Я не знаю этот мотоцикл, поэтому я не могу про него говорить вау или не вау. Я просто говорю, извините, я не знаком с этой моделью. Поэтому спасибо, Саш. Спасибо тебе большое. Всем пока! <звук> Патя смотрит, что там происходит. <звук> а да Вдалеке это у нас ежедневно. 24 автомобиля приезжают поливать амброзию, потому что больше здесь ничего не растет, независимо от погоды и даже если идет дождь, они все равно приезжают и поливают. Я понимаю, что тендер выигран и все оплачено, но здравый смысл же должен быть. Есть куда слить наверняка эту воду, чем вот так вот амброзию заливать каждый день. Особенно эпично вот эти поливалки смотрятся в дождь, когда льет дождь, они все равно приезжают поливать амброзию.